Здравствуйте, меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости, Новая квартира. Город Саратов». Работает с 2004 года. В сегодняшнем видео хочу поднять очень тему, когда ваши грамотные действия, сами ли вы смогли это сделать или с помощью профессионалов помогут вам улучшить уровень своей жизни. В чем это заключается? Смотрите, в одном из предыдущих видео я рассказывал такую историю, когда один клиент получил снижение на 1,25 ну, кредит, ипотеч, ипотечного кредита, ставки, и у него вместо 20 лет стал кредит уснижен на 6 лет, то есть получилось 14 лет, и это дало экономию 700 с лишним тысяч экономии. То есть это не было рефинансированием, это получилось в результате того, что он купил квартиру в новостройке и по договору с банком у него было такое снижение. Но точно такие же ситуации я знаю, когда происходит рефинансирование. То есть когда люди брали ставки по 14, по 13% годовых и снижают по-разному снижение. У меня есть отзывы, когда ему человеку смогли таким образом сэкономить миллион. Есть и случаи больше. Поэтому, что я хочу вам сказать. Сейчас у нас со всех сторон кричат кризис, все сложно, все плохо. Ну, А вы сделайте по-другому. Вы поднимите свой кредитный договор и посмотрите, по какой кредит вы взяли ставочку. Если он взят у вас на длительный срок, больше там, 10 лет, а там 15, 20, может быть и 25, и 30, это вообще обязательно нужно смотреть. Вот. А также ставка у вас 13-14% процентов годовых. И посмотрите, какие ставки на сегодня. Потому что можно получиться так, что по совокупности снижения это может привести, к, как у меня был один раз случай, мы снизили, люди обратились, у них было 30 лет кредит взят, и ставка была где-то процентов 14 годовых. То есть, когда после рефинансирования у них переплата снизилась на 3 миллиона 100 тысяч рублей сами понимаете, что когда у вас идет снижение, то есть как вот я привел в примере 3 миллиона 100 тысяч у них платеж стал вместо 21 тысяч где-то порядка 16 тысяч вот, и срок кредита снизился, у них оставалось по выплате, они платили там где-то 3 года, у них оставалось 27 лет, у них вместо 27 лет мы где-то сделали порядка 15 лет остаток то есть мы снизили на 12 лет срок кредита, сами понимаете что в результате такого семья вздохнула с облегчением, стало значительно легче жить. Знаю случаи, когда люди после рефинансирования смогли съездить на море, отдохнуть, потому что такая получилась разница у них э, снижение по платежам. Поэтому мой вам совет. Я не знаю ваш уровень подготовки, сможете ли вы это сделать сами, или вы обратитесь к процессу профессионалам не ленитесь доставайте свои так сказать кредитные договора смотрите занимайтесь этим вопросом и облегчайте свою жизнь я думаю стоит немножко возиться для того чтобы решить и облегчить свою жизнь вот. я надеюсь видео этого было бы полезно вот. если у вас остались какие-то вопросы пишите их в комментариях под видео также Буду вам очень благодарен, если вы мне э, поставите лайк под видео или э, напишите какой-то комментарий, э, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик внизу под видео, чтобы как только у меня выйдет новое видео на канале, вы сразу об этом узнали. Благодарю за внимание, всего хорошего, до свидания.